Вот прокуратура разъясняет, да, нахождение граждан, в здании суда, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и рук носит рекомендательный характер. А, а у нас что, выборочное законодательство работает, а это, да? А Хорошо. МЧС России мне дало разъяснение, что Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Ограничивать мои права и свободы имеют право только что Конституция и федеральные законы. Подзаконные акты не наделены полномочиями. Конечно. Будем с вами общаться. Конечно, да. Давайте пообщаемся. Смотрите, я делала запрос в МВД России в Министерство внутренних дел Республики Крым, да, о предоставлении справки о выходе лишения гражданства СССР и приеме гражданства Российской Федерации было рассмотрено руководством управления по вопросам миграции МД в Республике Прейс. <тасшифилия> <тасшифили> Сведения, запрашиваемых мною в трех пунктах, отсутствуют. То есть то, что у меня прекращено гражданство СССР, потому что я родилась на территории СССР. У меня свидетельство о рождении в СССР. Я подавала заявление о выдаче паспорта Можно гражданина паспорт. Российской Федерации. Вы можете форму П1 запросить. Хорошо, скажите, фамилия и ночь Подождите, сейчас вы мне ответы в расскажете. Фамилия и ночь. А мяч? вот смотрите, видите, вот мне давали официальный ответ. Я вас прошу ваша фамилия и ночь. Женщина Оксана от отца Юрия. Рода Постниковых, в дальнейшем рода в Ваше день рождения, конечно. родилась я в года. Место вашего рождения. А вот здесь я родилась, где проживаю. В ПКТ Разгорная, да. У СССР Крымской области. Проживаете в Росдорме? Совершенно верно. В вот только ж вы полномочия свои не предоставили. Какие? Составлять протокол. Ну, мы же встретимся в суде и расскажите. Нет. Ну, да. Нет. Скажите, смотрите улицам, Правительство проживает. Российской Федерации распоряжение 12 апреля 2020 года, номер 975. А вы прочитайте потом. В соответствии с пунктом 18, части 5, статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц, органов исполнительной власти, объектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6 первой степени Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И в данном перечне полицейских нет. Mm -hmm. Так же само Адрес, указ вы скажите, вы скажите, Аксенова, номер 98, от 7, мы 7 -го, 4 -го. То, против Я против еще раз говорю, вы мне полномочия предоставьте, полномочия что у вас есть полномочия быть, составлять протоколы по 20.6.1. Я составлять, а будете это оспаривать в суде. Я вам отвод, отвод заедаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, улицы. Рассмотрите, вы прошу, рассмотрите да? мой отвод и вынесите определение. Хорошо, я вам, вас вызову на определенный день. Нет, вот пока вы мне законной. не предоставите определение о моем ходатайстве, об отводе, угу. я с вами общаться дальше не буду. Имею полное право. Вы можете, вы можете вызывать другого сотрудника полиции, угу. потому что вам заявлен отвод. Вы меня услышали? Да. Все. Действия фиксировались на этот такой разговор кончен. Я предъявлю паспорт. Что я это я. А записывать не разрешаю. А? я говорю, я предъявлю удостоверяющим. Личный документ, но записывать данные я не дам. То есть разрешение на обработку персональных данных я не дам. То есть судья заявил, что без средств индивидуальной защиты. Угу. А судья может дать письменные не к вам? Вы же пришли мне доносите информацию. Вы же меня туда не пускаете, кому мне задавать эти вопросы, если... Вы переносите информацию до судьи. Я вам сообщу Все. Угу. У меня еще вопрос: кто мне может предоставить надлежащим образом заверенное письмо, на которое ссылаются на вот этой вот бумаженции на двери? То есть из судебного департамента? Потому что, например, на официальных источниках я не смогла его найти. То есть я хочу воспользоваться своим конституционным правом, согласно 24 статьи. И получить дубликат. Надлежащим образом заверено. То есть сейчас мне написать заявление, да, и вы и передадите. По да? Да. И сейчас тоже, вот у девушки тоже не примут, да? Она тоже побольше будет отправлять. Конечно, угу. я я а, сейчас я понял. А, сейчас у меня побольше все возьму. – Ну вы же слышали? И все сюда принимают почты. Это еще надо на почту делать еще кто